вот так вот получилось вот это я все могу распечатать и это и это вот ну не знаю насколько это критично Насколько критично такие, но ну, достаточно большие щели между имплантом. Но он будет сдвигаться тоже, вот, я думаю, что вполне. То есть можно загнуть пластинку по форме импланта. Вот он такой. И чуть больше добавить там для фиксации по ну, 5 миллиметров Будет вполне достаточно или взять череп, но череп очень долго печатать, на самом деле. Сделаем и то, и то, да?